Три, два, один. Баренький! ракет и сладких конфет, Мальчишка-герой приключений. Он маленький супергений, Обожает изобретения, И мир он спасет от разрушений. Чение Джимми Нейтрона, мальчика-гения.